А что такое? Да, да, да. А что здесь нельзя, что ли? Ты видела выражение, да? Да, видел. А, там вопрос официальный. желаю, господин Волев. Здравствуйте, товарищ старший прапорщик. Вас приветствует сегодня горячая любимая Государственная инспекция города-героя Одессы, старшего прапорщика Бирюка Андрея Юрьевича. Супер. Товарищ старший прапорщик Бирюк Андрей Юрьевич. Я знаю, что, наверное, причина нашего беседы имеет под собой глубоко идущие корни. Ну, например, что-то я не пропустил, где-то я не остановился, да? Спасибо нашей партии родной, в закончится да. Никого за данные ошибки не ставят в стенки не расстреливают на месте. В нашу страну наконец-то пришла демократия. Остановить, остановить, рассказать, расскажут. Фактически они накажут, пожелают счастья, здоровья, успеху, в нелегком в Я буду более и внимательный. ...и всего самого хорошего в личной жизни. Однако, М? они не бандиты, но забирают. Единственное самое ценное, что могло еще остаться в жизни. Как вы думаете, что это? не материальное? А шо? Шо? Есть у них такой прикол, назывался протокол. Так вот, чтобы и протокол, они забирают время. Правильно. Я не буду у вас забирать время. Я пообещаю, Спасибо, что я больше так не буду. По-моему, там был какой-то красный, да? Да. Ким, у меня девчонки классные в машине. Такой девчонки, красный, как ваш автомобиль прям. Красней не бывает? Да. И девушки такие красивые Поджигаете в машине. Поджигаете жизнь с таких прекрасных опасности? По закону военного времени ставили к стенке стенки и расстреливали. Ну, в страну пришла демократия. Грабеж на дороге. Грабеж Нет, на не грабеж на дороге. Легкая служба, удачная дорога. И если б я еще и в этого света не видел, а что меня дернуло? Заговорился. Отвлекаете водителя? Да, я за, за счастье, что они меня отвлекают. Жена имеет право. <coughs> Вечь буду более внимательным. Я пришел домой, говорю, любимая, ухожу к любовнице. Прихожу к и ухожу к Жене. в библиотека имени Горького и как завещал Владимирович Ч, Учиться, учиться и учиться. <coughs> Железобетонная отмазка. Я не Кашпировский, но я даю вам установку больше чтобы не было денег спасибо Я уже чтобы сегодня день вам принес позитив спасибо спасибо очень молодец первый раз такое вижу я первый раз такое вижу кайф Здравия желаю, старший выбор за поезд в район. Расскажите, когда с обоих сторон пешеходы переходят, когда поездки? Никто не переходил. У меня есть полная велификация вашего административного правонарушения. Будьте любезы, да вы мнение. что, тут со мной ехали... Но я видел, как кто ехал, понимаете, из-за чего вас установил. Вам с обоих сторон прошли пешеходы, стоят, ждут, когда вы... какие-то Да в... я пропускал пешеходов, Если я... Продевите, я вам покажу видео, не будем с вами сплоть, хорошо? Вы мне документы предъявите законно. Я первый попросил, будьте любезны, выполнить требовать сотрудника полиции, я придел документы. Слушайте, я вы не слушаю. предъявив мне документы, как можете что-то от меня требовать? Вы сначала предъявите. Я вам объясняю, давай. Скажите, как к вам обращаться? Вячеслав. А? Вячеслав. По имени отчества я не могу появиться. По Вячеслав Викторович. Вячеслав Викторович. Mm -hmm. С собой у меня к себе документы нет, у меня они в машине находятся. Но, пожалуйста, несите. Я не буду наносить туда-сюда. Будьте любезны. Пойдите, я вам видео покажу. Но вы понимаете, что вы нарушаете закон, не предъявив мне по первому требованию свои документы. Возьмите, инспектор предъявит документы. Нет, вы, вы меня остановили, вы мне предъявите документы. Вы. По закону мы же... Мы же по закону действуем, правильно? Так точно, я разрешил. -то по, по первому требованию взял. водителя вы должны предъявить документы. Хорошо, объясняю вам. Все равно, все равно, мне нет. Ну тогда до свидания.